Приветствую подписчиков и гостей канала Чистое Сознание. Жизнь нынче непростая и реальность меняется очень интенсивно. Вместе с этим привычный уклад жизни многих людей также подвергается изменениям, а у многих и разрушается. И далеко не все способны выдержать испытания, которые выпадают на их долю. Есть у меня одна история про птичек. Думаю, она может быть кому-то очень полезна в подобных обстоятельствах. И перед тем, как я начну свой рассказ, прошу вас, подписывайтесь, пожалуйста, на канал «Чистое сознание». Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Для начала объясню диспозицию. Было время, когда у меня был небольшой бизнес, и мы снимали помещение в двухэтажном офисном здании. Там протекала крыша и хозяева сделали ремонт. Полностью перекрыли кровлю. На втором этаже этого здания был длинный коридор. И по бокам коридора располагались офисы. А в конце, в самом торце коридора, было большое, просто огромное окно. И там люди придумали для себя место для курения. Там же была лестница вниз и вход в помещение. Лестница имела довольно широкий лестничный проем. И на потолке зияла черная дыра на чердак. Наверное, рабочие после ремонта... Забыли установить одну из панелей подвесного потолка. Одним весенним утром, будучи в офисе, я услышал шум в коридоре. И вышел посмотреть, что происходит. В курилке несколько человек интенсивно размахивали руками, что-то кричали. Я подошел ближе и увидел такую картину. Было тепло и кто-то оставил входную дверь внизу открытой. И в помещение влетели две ласточки. И начали бешено, просто, очень быстро крутиться внутри лестничного проема. Люди размахивали руками, чтобы ласточки опустились вниз и нашли выход. Но это никак не помогало. И птицы крутились еще быстрее. Тут подоспела уборщица и шваброй и с тряпкой Попыталась сбить птиц, что вызвало еще большую панику, и вскоре ситуация дошла до своего апогея. Одна из ласточек увидела эту дыру в потолке и тут же юркнула туда. Я подумал для себя, что это фатальный выбор, поскольку крышу отремонтировали на совесть и выжить у птицы шансов было никаких. Другая же птичка, окончательно выбившись из сил, просто рухнула на подоконник. и Ее тельце колотилось от бешеного пульса. Я спокойно подошел, взял ее в руки, спустился вниз, вышел на крыльцо и усадил ее на перила. Она немного отдышалась и улетела в освоясь. Такая вот простая история, но давайте рассмотрим ее смыслы. Ну, во-первых, в состоянии паники мы всегда принимаем деструктивные решения, которые часто могут быть фатальными. Во-вторых, состояние паники ослепляет. И ласточки просто не были в состоянии заметить выход, хотя дверь все время оставалась открытой. В-третьих... В состоянии паники мы часто принимаем одно за другое. И ласточки уж никак не могли воспринять в этих огромных, страшных, испускающих дым и махающих руками существах, я имею в виду рабочих, которые курили, так вот ласточки не могли воспринять в них своих спасителей. Хотя на самом деле никто ничего плохого им не желал. И в-четвертых, когда вторая ласточка выбилась из силы и упала на подоконник, то существование в моем лице пришло на помощь и сделала все наилучшим образом. Вот такая вот незамысловатая история, но я считаю, что она демонстрирует величие и мудрость духа. И может быть она кому-нибудь Поможет. Оставлю ее здесь. И напоминаю. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал Чистое Сознание. Ставьте лайки и дизлайки. Оставляйте свои комментарии. До встречи.